Начинаем. Всех приветствую. Астрологический прогноз на 4 июля и на Кшатра Пурва Пхалгуни. Приветствую всех. Сегодня в порядке исключения мы с вами встречаемся не в 9 часов в Москве. И, как вы понимаете, да, новая, новая обстановка. Приехали в другой город погостить. Вот в связи с этим у нас сегодня такая встреча. Мы продолжаем мини-курс по Накшатрам, говорим о прогнозе дня. Про сегодняшний день я уже рассказывала, нужно было посмотреть вчера, если вдруг не видели, смотрите, это очень выгодно знать. А сегодня мы говорим про 4 июля. Про 3 июля мы говорили вчера, и я надеюсь, все были в курсе. Что делать сегодня, 3 июля? Мы планируем завтрашний день, 4 июля, и говорим о важных параметрах с точки зрения джиотиш-астрологии, э -э сидрический зряк нерояна. Отличие от западной астрологии, сразу говорю, мы анализируем четыре параметра. День недели, завтра у нас воскресенье, простите, завтра у нас понедельник, сегодня воскресенье, завтра понедельник. Понедельник — это день Луны, кратко касаемся этого. В день Луны нужно быть, так сказать, лунным человеком, как я. Я человек Луна. То есть различные материнские параметры проявляем, эмоциональные — энергии проживаем верно, экологично, понимая, что пока мы тут живем, мы все проживаем эмоции, в понедельник нужно это очень чутко как сказать, помнить и понимать, что все находятся под такой ноткой Луны. И завтра у нас шестые лунные сутки, 4 июля, шестые лунные сутки, 16 часов по Москве. Шестые лунные сутки такие нейтральные, мы не, долго не останавливаемся на этом, потому что это нужно больше для анализа личного гороскопа. Мы просто приоритеты, да, акценты расставляем и говорим о том, что есть сложные лунные сутки, 4, 9 и 14, как убывающие, так и простите, растущие убывающие луны такие хорошие, мощные, яркие, третий пятый пятые, прежде всего. Опять же, растущий бывающий лунные. Шестые завтра, нейтральные энергии. И мы с вами переходим к самому главному, это параметр Накшатры. И особенно астрологические позиции сегодня не буду затрагивать, потому что все как бы так же. Но важно подчеркнуть, что именно умонастроение, Луна, перешагивает в новый, новый как бы делает новый шаг, да? меняется. Как говорится, что бы у вас ни происходило, завтра все поменяется. Вот это речь о том, что Луна у нас каждый день разная, Луна символизирует наше умонастроение, и оно всегда разное. Очень выгодно знать эту шакти пространства. Шахти это индивидуальная сила. В данном случае именно мы говорим о пространстве. Это, конечно, один процент вот, но вкусить аромат через эту энергию многие любят, и многие через это, на самом деле, и что-то узнают. Да? И мы говорим о том, что у нас 4 июля будет Пурва-Абхалгуни с 6 часов по Москве, то есть весь день. Удобно, когда Накшатра начинается утром, она весь день как бы да, продолжается. И Пурва-Абхалгуни, это тоже ну, есть такая определенная градация, каких только градаций нет в точках пространства, то есть можно на них смотреть с разных углов, с разных ракурсов. И вот в Пурва-Пхалгуне, если мы смотрим такую общую характеристику, которую бы я хотела бы, чтобы вы запоминали, так же как мы приоритеты в лунных сутках расставляем в Макшатрах также. В целом, вот это все Пурвы, в принципе, у нас есть три Пурвы Накшатры, Можно легко и быстро запомнить, что они все свирепые. Такая характеристика определенная есть. Не надо этого бояться, но это такая энергия. Не мягкая, вот так, наверное, лучше всего понять это. Шакти, Накшатры, способность зарождать, порождать, производить потомство и вообще генерировать, опять же, уже вот не только саму идею, но уже вот материализовать это все. То есть способность рождать детей, проекты, причем в удовольствии, в расслабленном таком состоянии. Это вот шакти. То есть индивидуальная э, сила этой точки пространства, когда мы говорим о прогнозе, еще раз подчеркиваю, чтобы вы понимали, или конкретного человека, если у него проявлено. Это Накшатра. Проявлено, это значит, есть планета в ней. Лагна тоже считается, но совсем с другого ракурса, об этом не останавливаемся, но когда мы говорим о Шахте, нужно немножко поразмышлять, это важно потому что эта сила есть в пространстве. Да? То есть, вот что-то вам нужно, знаете, родить, можно сказать, прямо материализовать уже. Вот Завтра очень хорошо в эту сторону, прям уже конкретные шаги делать, потому что э, произойдет синхронизация. Вот есть точка силы в пространстве, вы ее знаете. У вас как ключик, понимаете, вы хоп и открываете нужные дверки. А когда вы это знаете вообще наперед, тогда вы можете уже планировать. Я на прогнозах не говорю конкретно вам, что делать или не делать, потому что тут нужно учитывать обязательно личный гороскоп в принципе, в любых начинаниях. Поэтому я об этом не говорю. Об этом не имеет смысла говорить вот так, в общем. Просто это абсолютно неверно сказать, что всем вот это вот можно, а вот это вот нельзя. В какой-то день у нас же миллионы. Так или иначе, мы все делаем что-то разное. Получаем разные результаты. Но есть вот эта шахта в пространстве. Мы ее можем, так сказать, проанализировать, поразмышлять над ней и раскрыть эту индивидуальную силу. Вот. И она такая вот... Конечно, у вас, наверное, в голове возникнет вопрос, почему, как оно соединяется. Вот это она вроде на свирепая, и она такая вот все рождает тут вот очень много нюансов на самом деле в есть я об этом не могу говорить у нас же краткий прогноз 15 минут нам нужно вложиться это все уже дальше на обучение потому что во всем что и указано вообще в, ну, в классическом понимании джетиш это все имеет смысл определенный но его нужно адаптировать под реальность современность что я и делаю в своем обучении и э, дальше мы анализируем с вами как всегда Самую главную энергию, которую нужно запоминать и, опять же, размышлять об этом, когда мы говорим о той или иной накшатре. И это девата. Девата это прям то, что нужно прям прочувствовать, понять, опять же, поразмышлять, где вот эта сила, как она ассоциируется. И на санскрите девата, курва, пхалгуни называется пхага, санскрита переводится как счастье, имущество, наделитель. Пхага, вот, очень такое ощущение да, вот, от этого девата должно быть такое счастливое, такое наполненное. Очень важно, как бы, также понимать в цикле привязки к созвездию. Да, то есть, у нас Луна во льве прежде всего. И у льва да, есть три, три комнатки такие. Первая комнатка льва, вторая третья. Три типа льва, как минимум. Там у них, конечно, еще подвиды, подвиды. <смех> Пабы, Накшатры, да? Их индивидуальная, неповторимая реализация у каждого человека. Вот. Но в целом, нужно сказать, луна во льве. Очень такая яркая позиция. А луна что делает ярко? Что символизирует луна ярко? Материнство. Вот это вот энергия порождения, энергия продолжения. Вот Пхага это об этом. И мы вчера говорили про Накшатру Маха там зарождается вот желание вот это генерировать, а пурок полуни это уже вот реализация. Поэтому берите эту энергию, если у вас что-то там не реализуется, как-то не идет, стопорится. В целом завтра очень круто в эту сторону. И что-то сделать это в идеале, если не получается или нет возможности, намерения, мысли. Вот Почему очень важно, когда мы говорим о прогнозе дня, вообще Почему это работает, можно сказать? Потому что мы говорим о ума настроении, которое на самом деле все создает. Хотите, вы не хотите, верите, не верите, все через мысли идет, все через определенную ну, силу намерения идет, желаний. Да? Это все ум, это все то, что символизирует в астрологии Жечу Луна. Пхага вот. это девата Адитив. богатство, слава, красота, все с этим ассоциируется. Такая вот энергия интересная, очень такая такой достаток, еще недостатка, довольство, удовлетворенности, вот. а, символизирует счастье в материнстве, в замужестве, вот такая энергия, да? И кто обладает всеми этими качествами, его называют бхагават, наверное, знаете это слово, вот поразмышляйте, подумайте о том, как вы можете это все направить завтра, в понедельник, сочетая, да, то есть всегда же у нас все очень такой э, неповторимая точка пространства, это нужно сочетать с понедельником, шестыми лунными сутками, да, но в целом это вот в общем хорошо, кроме параметра, что Пурва, они, конечно, жесткие, но на этом мы сегодня не можем останавливаться, потому что, э, конечно, каждый вот этот этап э, шагов Луны, настроения, а также вот эти вот разницы между каждым мгновением жизни, о них можно бесконечно в глубину говорить. Да? Но мы чуть-чуть вкушаем. Я вам желаю завтра, чтобы эта энергия была вами реализована. Завтра, 4 июля, весь день. Сегодня почитаю немножко ваши комментарии. Какой фон, фон, орнамент. Это мы в такой, как же это, это правильно как-то называется? Такие, такие, такие слова крутые, не запоминаю. Вот. А, как же это называется? Вот у меня даже тут написано, что это такое. В общем, это пространство такое очень огромное, стильное, дизайнерское и с большой-большой историей. Да? Вы, наверное, угадали, где я да, нахожусь. Можете проводить такие прямые эфиры вечером. О, кстати, напишите, пожалуйста, обязательно, когда это выйдет в пост, напишите, если вам так удобнее. Ну, может быть. Просто очень много разных часовых поясов. И у кого-то, допустим, как я сегодня в 4 часа по Москве вышла, у кого-то уже прям вообще ночь, утро. Вот я из этих побуждений с утра веду, чтобы все увидели, услышали и могли ресурсно планировать все. Лофт. Спасибо за атмосферу. Виктория пишет, рада вас видеть. Девочки, Маша, Аня, Вика. Идеальный прогноз. Да, да. Что-то никто не пишет. Угадали, где я нахожусь уже? Напишите. Очень интересный город, кстати, прям чувствуется другая атмосфера, чувствуется другое настроение людей, умо настроение людей. Нам сказали, что это гастрономический центр нашей страны. Вот, не знаю, сейчас посмотрим. Мы уже вкусили индийской кухню здесь. Как ни странно, как, как неожиданно, было очень-очень вкусно, прям, конечно. А, прям поговорили с а, шеф-поваром, индус, то есть, я говорю, как давно я не разговаривала на английском, аж соскучилась. Вот, Василина пишет, как раз завтра запускаю новый бизнес-проект. Да, завтра круто, конечно, очень. Мы в городе Санкт-Петербург. Впервые, кстати, в жизни, никогда здесь не были, ни я, ни супруг. Да, Ольга, интересно здесь, настроение особенное. Вот. Но мы завтра все равно продолжаем в 9 часов по Москве. У нас здесь супруг снял вам красивые апартаменты. Вот посмотрите на стиль, это вот <соединение> выбор Венеры в рыбах. У супруга Венера в рыбах, в экзальтации, и это главная планета, ключевая планета личности, да, Лагнеш. Так что... В общем, на сегодня мы завершаем, у нас такое лайтовое настроение, такое изначально уже, знаете, вот полнота, вот Бхага это полнота, и когда мы говорим об этом, вот, оно уже все, как будто бы все сказало, хочется зафиксироваться в этом, да, энергия льва все-таки, и завтра мы встретимся в 9 часов по Москве все-таки так удобнее в целом, да, ну, от меня же тоже многое зависит, у меня начинается все-таки день с утра, именно по такому часовому поясу, поэтому мы завтра встретимся и будем говорить о следующей Накшатре, у Тарабхалгуни. Очень интересно, а вы напишите, как у вас проявлено Пуру Абхалгоне, или, может быть, у ваших близких, и как вы вот эту шакти соотносите с этими людьми или с собой. а Конкретно в вашем гороскопе смотрите, где планета стоит, и домами, которыми она управляет. Вот там эта шакти должна проявляться э, в, наибольшей, э, в наибольшем параметре, хотя, конечно же, любую точку пространства человек может раскрывать и в минус и в плюс, поэтому э, очень все может по-разному. Мы говорим, я же говорю, обобщая, а, а не невозможно в таких форматах да, коротких, 15-минутных, говорить о деталях, которые отличают вас всех друг от друга. Да? Это же миллионы параметров, поэтому немножечко берем. Виктория пишет сказано без слов. Люблю вас. Виктория, обнимаю. Так, значит, все на сегодня. Мы с вами поговорили о о Пурвабхагудне, Луна у нас по льве, вот на этом тоже, прежде всего, нужно концентрироваться. И жду от вас всех, пожалуйста, комментарии, какие-то вопросы. Новички, если вы впервые видите, слышите, вам интересно, откликается, пишите мне, хочу разбор, такие волшебные слова, которые выделят для меня вас, как новичка, и я принесу вам пользу в качестве благотворительного такого служения, миссии, чтобы вы почувствовали джиотиш в таком формате, которым я его даю, у меня научный формат. И отличие мои в том, что я позиционирую весь анализ с той точки зрения, что планеты не влияют на нас, а отражают устройство сознания и пространство, соответственно, когда мы говорим о прогнозах. Вот. Так что пишите новички, вы получите от меня максимум пользы, даже мини-консультацию в аудиоформате. Вот, и это абсолютно безоплатно, просто введет вас в понимание темы, потому что у меня оно особенное, обязательно познакомьтесь, кому это откликается. Все, завтра встречаемся также. Вернее, время как раньше, 9 часов по Москве, и будем говорить дальше. Видео ответы тоже будут. Задавайте вопросы, где аватарка нужно задавать. И, пожалуйста, поддержите, если вам было полезно. Обязательно поставьте сердечко. Я смотрю на них. Пишите, Пишите комментарии, хотя бы слово ⁇ благодарю ⁇ или какой-то комментарий. ну Мне, конечно, интересно, когда вы прям мысли свои выражаете, особенно ученики. Пишите обязательно какую-то главную мысль, тезис, шахте. Вот, все, всех обнимаю, целую, всем хорошего э, завершения этого дня, у всех часовые пояса разные, и до встречи завтра, все всего доброго, всех благ, а мы пойдем погуляем по Санкт-Петербургу и вкусим что-то новое, а сейчас, конечно, все пространство к этому благоволит. Все, всем пока, обнимаем.